Всем здраво с вами Игра Драна. В этом видео я расскажу, как по отдельности прокачивать игроков в Сокрови 2021. Итак, друзья, давайте перейдем к моей команде, я вам все покажу и расскажу. Вы смотрите, у меня есть три тренера, которыми я могу прокачать всех своих игроков. Но как выбрать того именно футболиста, которого вы хотите прокачать? Есть небольшой секрет. Итак, давайте для наглядности я куплю нового футболиста. Например, Вот этого. Но точно так же можно взять и с другими игроками. Вот мы его купили, теперь давайте приступим к прокачке. Я думаю, что вы все знаете то, что прокачивать сначала случайных игроков. А как сделать, чтобы прокачать прокачал того футболиста, которого мы хотим? Например, у меня не прокачан Мане и новый игрок Ланглет. Сейчас мы будем их по очереди прокачивать, то есть повышать им рейтинг. Посмотрите, если нажать и выбрать футболиста, то будет только доступно усиление формы. Это нам не подходит, потому что это всего лишь на два матча. А потом его показательно вернуться обратно. Если не выбирать футболиста, то тогда нам доступно только меню тренера. Нажав на них, они начнут тренировать всех футболистов. Даже тех, которых мы не хотим тренировать. Но я вам сейчас покажу одну интересную фишку. Смотрите внимательно, выбираем Ленглета. Потом отменяем выбор и переходим к тренерам. Теперь используем любого тренера, ну например тренера по технике. И он начинает прокачивать Ленглета. Хочу напомнить, что у меня было два не до конца прокачанных футболиста. Это Мане и Ланглетт. Но ну, он выбрал того футболиста, на которого мы нажимали последнего. Ну а теперь давайте попробуем прокачать Мане. И мы это сделаем точно так же. Для этого нам нужно найти и выбрать Мане. Выбираем его, но нам предлагают усилить форму, но нам это не нужно. Снова жмем на него и переходим к тренерам. Выбираем тренера по физической форме, и он сейчас будет прокачивать Мане. Смотрите, он сейчас прокачивает Мане, а не Ланглета. Не знаю почему, но работает это так. А теперь давайте попробуем прокачать Мане другим тренером, Легендой. Вот смотрите, он снова прокачивает Мане. Хотя вы все знаете, то, что тренер Легенда может тренировать сразу трех футболистов. Но я поставила одну задачу прокачивать одного Мане. Это было сделано специально для того, чтобы показать, как это все работает. Таким образом вы можете качать любого своего футболиста.